Кстати, знаете, друзья мои, чем просьба отличается от манипуляции? Чем искренняя просьба отличается от манипуляции? Дает свободу выбора. Да, есть свобода выбора. Что должно быть в формулировке, вот, когда ты просишь, чтобы это была искренняя просьба, а не манипуляция? Безвозмездность должна быть. Безвозмездность. А не так, ты знаешь, у меня в воскресенье такая важная встреча, у меня машина сломалась. Я вообще я, я, я не знаю, что мне делать. Может, что-то советую? Ну явно же, да? Ну почему бы не сказать? Я прошу тебя конкретно об этом. Итак, четкая формировка, что ты хочешь. Второе, как ни странно, ответственность просящего за результат. Вот это довольно интересно. Как ты думаешь, что это такое? Допустим, я прошу тебя, пожалуйста, одолжи мне в воскресенье в свою машину. Что такое ответственность спосящего за результат? Да, да, да, да, что? Да, например, сказать, послушай, да, если что-то произойдет, я готов тебе компенсировать это по полной программе. Более того, ответственность за результат, это значит, когда я говорю, какие шаги я уже предпринял для того, чтобы, да, чтобы это было. То есть я могу тебе сказать, послушай, я... Ну, у меня есть такие-то варианты, такие-то варианты, такие-то варианты, но хочу, чтобы ну, вот это сделал ты. То есть я уже предпринял какие-то шаги для решения своей ситуации. А не так просто с бухты бараха к тебе прибежал, срочно дай мне свою машину, я никакие другие ни варианты не прокручиваю в своей голове. И последнее, это так называемая интеллигенция. Чтобы не ставить человека в уранское положение, чтобы не загонять его а, в безвыходные рамки, когда он не может тебя отказать. Что имеет смысл ему сказать? Да. если ты не сможешь, никаких проблем. Я найду выход, я выключусь, вообще никаких проблем, даже не думая об этом. Все у меня под контролем, ты просто один из моих вариантов. И тогда у человека появляется то самое право выбора. А если прилететь с выпущенными глазами, пожалуйста, только ты, только ты. Ну понятно, человек становится безвыходное положение.